вы на моем канале и это экспресс аналитика криптовалютных активов и конечно в конце по традиции затронем фьючерс на индекс s&p 500 давайте начнем с биткоина по биткоину ситуация пока что не проясняется особо актив движется в своем восходящем канале как вы можете видеть он отмечен у меня на экране и здесь также вы можете видеть уровни поддержки сопротивления собственно диапазон который сейчас вошла цена и находится в нем пока что диапазон этот 237 и 10 тысяч грубо говоря 10 тысяч это тот уровень сопротивления ключевой на мой взгляд который нам нужно преодолеть для того чтобы мы получили дальнейшее восходящее движение дальнейшие хай как вы можете видеть у нас на прошлом движении 13 февраля был хай Предыдущий на 10 тысячах, который, собственно, не чуть-чуть выше, простите, 10 400. Ну, собственно, для дальнейшего продолжения восходящего тренда нам нужно показать хороший перехай данного уровня. Но пока что на пути у нас десятка, такой круглый ценовой уровень, на котором обычно, как правило, стоят большие позиции, стенки, так сказать, ну и... Нужно наблюдать за ним. Что же касательно сценария обратного, то есть разворотного движения, я думаю, что пока еще о нем говорит рано. Ну и уровни, которые для этого нужно смотреть, это, собственно, первый уровень 8.240. Да? Этот уровень находится практически на нижней границе параллельно восходящего канала, в котором сейчас находится цена. И также немножечко ниже совсем находится и 200-й мувинг, который также будет являться серьезной поддержкой для цены. По битку пока что все. В принципе, давайте посмотрим дальше. По эфиру ситуация такова, что уже в который раз, вот четвертое касание на 217, 217, 220, цена не может пройти данное сопротивление. Смотреть исключительно на него. Здесь также формируется определенный диапазон, который снизу поддавливает 200-й мувинг. На 180 пока что он находится и поднимается вверх. Нужно его наблюдать. Так, Кстати, еще по поводу биткоина не сказал про MACD. Здесь наблюдается совсем незначительная небольшая дивергенция. Она происходит как раз на статистическом уровне по гистограмме. Нельзя говорить о том, что можно ее расценивать на данный момент, но все-таки нужно наблюдать, так как у нас есть ценовой уровень сопротивления, есть статистический уровень на гистограмме. Поэтому, если бы она была более явно выражена, то есть мы бы получили здесь перехай и здесь реальное, реальное вот такое вот положение вещей, то можно было бы говорить о том, что цена перегрета и мы все-таки начинаем, будем начинать в скором времени нисходящее движение, но... Пока что этого не происходит. Будем наблюдать за этим диапазоном. Дальше возвращаемся к эфиру. По эфиру, кстати, видим то, что вот этого вот движения до 200-го показала показало нам слабость скорости цены. То есть то, что скорость замедляется, это значит, что сила тренда восходящего ослабевает но после чего вот, вот на данных движениях, на данных движениях цена все-таки вернулась за свою нулевую отметку, которая, которая выступает 100 мувинка мувинг на гистограмме на С1. Ну и пока что здесь находится движение неуверенно, я бы сказал, тоже наблюдается определенная дивергенция, но... Нужно смотреть, как будет преодолен этот уровень и будет ли он преодолен вообще. По BNB ситуация практически такая же. Видите, черной линией выделен уровень горизонтальный. Видим то, что она все-таки не может пройти 200 мувин, находится под ним. Это говорит, конечно, о слабости. По гистограмме такая же ситуация и объемы здесь не особо блещут, как вы можете видеть по ЗЭКу ситуация ровно такая же. Единственное то, что он пытается закрепиться за 200 мувинга. Вот как бы единственный плюс. Но опять-таки уровень сопротивления очень жестко держится. И он будет интересен для тех, кто смотрит опять-таки этот инструмент в лонг. Можно поставить отложку за 50.16, допустим. Я думаю, что если будет пробой, тем более, что мы видим повышенный объем здесь. Как бы инструмент готовится. К возможному пробою был бы неплохой вход даже можно на 50 попробовать поставить отложку и наверное все таки попробую так сделать на фьючерсе и здесь потенциал роста не очень большой но и риск здесь тоже может быть минимальный ставим его допустим если вы хотите очень оптимистичные движения да можно здесь словить 55 Грубо говоря, риск поставить за 200-ку, ну, где-то в 40-45, это, наверное, сильно близко, где-то на 44, к примеру, да, 55 или же даже выше, 60. Примерно представлять, чтобы было движение 1 к 3. Давайте сейчас прикинем, что у нас получится здесь приблизительно, если я имею в виду по соотношению риска к прибыли. Давайте, допустим, на 44 поставим риск и ну где-то вот в пределах в пределах 60 нужно ставить take это будет один к 3, если мы его поставим чуть ниже ну, хотя бы хотя бы на 56 опять-таки чтобы был один к двум можно сократить риск можно сократить риск если его поставить совсем маленьким за за низ прошлой свечи скажем так, да то получим даже больше, и тогда можно будет уменьшить немножечко. Take, таким образом получим 1 к 3 чистый, чист, чистого трейда, потому что... Ну, мы как бы закрепились вроде бы как за 200-кой. -ка. Есть повышенный объем есть вероятность пробития этого уровня. Соответственно, мы можем взлететь чуть выше, дать какой-то импульс определенный. Скорее всего, что пробой будет на импульсе, естественно. Плюс будут выносы стопов, потому что здесь же набраны шарты, скорее всего. Интересная торговая идея. Я думаю, что я сам буду ее реализовывать. Посмотрим, что с этого получится. Идем дальше. Ripple не отработал наш равнозначный треугольник. Удаляем его с инструмент не закрепился за 200 показывается достаточно слабость я бы сказал, то есть он находится, гистограмма находится под э, мувингом это говорит о снижении скорости цены и как соответственно покупательская способность и вообще силы тренда восходящего а вот ада меня немножечко удивляет в этом всем движении, она показывает достаточно силь, сильные варианты относительно других криптовалют видим то что она уже практически давно закрепилась за 200 мувинга сейчас она преодолела уровень сопротивления который на ваших экранах это 051 будем говорить 052 практически и показывает закрепление за ним но видим что здесь есть тень вот это вот прошлые свечи которая была ложным пробоем в которую сейчас цена и уперлась будем смотреть как как-то все будет происходить но здесь пробой был на объемах следовательно можно говорить о возможном дальнейшем восходящем движении. эфир классик, друзья, ну, немножечко странноватое поведение. Не сказал бы, что здесь что-то есть интересное. Ну, по крайней мере, я пока его не вижу. Опять-таки, есть уровень, уровень сопротивления, который вы все видите прекрасно. Есть повышенные объемы здесь э, на попытке сломить... Уровень поддержки, и это все не получилось. Уровень поддержки здесь четко на 6, отмечаем его. И инструмент пока за нему держится. 200 здесь как бы вроде бы и есть, и вроде бы и нет. Видим, что идут такие маленькие степчики. Немножечко не согласна с этим гистограммка по MACD, но есть повышенные объемы. Нужно наблюдать инструмент. Давайте отметим здесь диапазон, потому что я думаю, он будет достаточно серьезен и нео относительно нео кстати интересная ситуация помните в прошлых своих обзорах я отмечал вот этот вот уровень накопления и видим то что цена все-таки вернулась после хорошего импульсного движения вернулась к нему протестировала и собственно на нем же находится 200 moving Протестировал это все дело и сейчас пока что пытается выйти вверх через консолидацию. Опять-таки нужно наблюдать. Давайте дальше посмотрим на фьючерс, на индекс S&P 500. Посмотрим, что же там у нас с возможным движением дальнейшего по американской экономике. Ну и видим то, что не удается все-таки пройти сопротивление. Обратите внимание, очень как-то коррелируют активы на криптовалютном. Рынки и на фондово, да, то есть мы имеем сопротивление, что там, что там, что здесь. Консолидация, что определенная. Да, консолидация есть определенный диапазон, скажем так, что на криптовалютах. Ну, то есть, видим двухсотку вроде бы здесь инструмент попытался преодолеть. И нужно смотреть, я думаю, как будет закрываться этот день, а может быть даже неделя. Потому что пока еще движение свыше 200 не очень уверенно. И вот этот вот уровень сопротивления, который мы получили на 2 900, даже можно сказать 80, если так округлить, он пока что держится. Также сегодня в канале Максим выложил информацию о том, что был опрос Deutsche Bank на Wall Street, точнее и большинство ожидают повторную волну вируса и, собственно, падение мировых акций как следствие фондового рынка всего, в принципе, да, в течение следующих трех месяцев. И таким образом, что мы здесь получим? Ну, получим мы, естественно, не проход вот этого вот сопротивления и дальнейшее снижение. Возможно, фондового рынка, как следствие, я думаю, что эта вся информация и затронет наш криптовалютный мир. Возможно, возможно наоборот, перетекут деньги сюда, как защитный актив, в чем я, честно говоря, немножко сомневаюсь. Кстати, ссылка на этот канал будет в описании под этим видео, подписывайтесь. На этом, друзья, у меня все. Большое вам спасибо за внимание. Если эта информация была вам полезна, пожалуйста, поставьте лайки. Пишите свои комментарии относительно той ситуации, которая происходит сейчас, что вы думаете о ней. С вами был Вячеслав Костенко. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.